Девчонки, мальчишки, сегодня у нас 17 мая, или 17 мая, курс валют рубль, рубль не показывает почему-то, доллар 30,92, покупка 32, а рубль здесь не покупают в этом обменнике в розовом, так что рубля нету. В общем, курс доллара 32.92, продажа 32.27. Ну что, пойдемте посмотрим развратные улицы Таиланда, Паттайи. Посмотрим, что за блядство творится на дорогах. Точнее, в клубах и закоулочках. Прогуляемся с вами. Таксисты вышли на работу, но они круглые сутки на работе. Просто все дежурят уже. Роуд-бич у нас потихонечку забивает. Ну, туристов, конечно, не так много, но хотя еще, в принципе, рано. Время седьмой час. Чуть попозже, я думаю, туристы подтянутся и наши ночные бабочки повылазят на Роуд-бич. Или на Рид-бич, как там правильно произносится. По-моему, Роуд-бич. А мы находимся сейчас рядом с Хилтон-отелем. Ну, центр-фестиваль Хилтон-отель. И сейчас я в Севен зайду, возьму сигареты, и мы с вами пойдем, пройдемся по одной улочке. Я вас привел на Блядские улицы, ну, точнее, мальчишки. Это вторая линия. Там у нас следующая, прямо вот если по камеру смотреть, специально включила ночное видение на камере, чтобы съемочка была такая немножко же И вот у нас с левой стороны центр фестиваль. И здесь у нас начинается улица. Мы потом обратно выйдем с вами на вторую линию. Здесь начинается куча пара а, то есть здесь есть бар вообще леди боя один есть просто гоуго бар ну гол -гол в принципе нету так там танцуют танцовщицы чуть-чуть а, туристов ну сейчас время седьмой час у нас получается то есть Вот такое сейчас время да до 4-7 вечера а, движухи в принципе нету как вы видите туриста нету как говорят, сезон но ну, небо у нас, конечно, просто пиздец затянуло, ребятки а, все морковки сидят, красятся может быть даже рано ну, хотя я как-то приходил раньше, здесь вкусняк был полным ходом сейчас его нету сейчас пройдем дальше такой маленький полукруг сделаем и выйдем на вторую линию то есть в барах бежухи никакой нету. Так, яменькая проходит. Я сейчас зашел, водички попил в баре. Посидел, посмотрел на эту всю бежуху. То есть ничего такого здесь нету, не происходит. Ну, на не может быть бежуха какая-то есть, но намного больше, поверьте. Потому что туриста нету. Все боятся ехать почему-то в этот сезон. Ну, можно понять, у вас я согласен, вы хотите приехать, а, как тюлени на пляже, раскинуться, поджариться с двух сторон и уехать в Россию с шоколадками. А смысл ехать, если в России такая же погода, а можно также на дачке рачком нагнулись, тяпку взяли и вперед разогнулись, с другой страны загораете. В общем, что-то слабенько у нас. Ну давайте, наверное, включим сейчас обычный режим съемочки. Посмотрим. А, вот, я раз туалет туалета искал. Пойдем сейчас в туалет сходим. Первый раз вижу такую картинку. Мужской туалет. Вот только с Суперменом. Ну пойдем посмотрим, какие там супермены. Сейчас мы отчитаем. Под 5 бат, кстати, стоит в туалет. Ну, туалет обычный. Не надо да по маленькому бумажку, я не стала обматывать. Есть. Три умывальника а, Есть Три обосранника И, наверное, сейчас посчитаем Сколько Пять писюарников. В общем, нам надо сюда Ну, мы не будем это все снимать Как мы это будем все производить Так что мы продолжим съемочку Чуть позже и после туалета обязательно мойте руки с Так что сейчас будем мыть руки с мылом. Здесь стоит специальный такой флакончик, жидкость. И мы уже помыли и смываем. И полотенчик, ну конечно, это гигиеничное, это в общем, пока он еще нигде не использован, так что я думаю, что нормально. Пойдем сейчас присадим водички попьем, пообщаемся. Такой вот бар. красивый. Там у нас они еще кушают, готовятся. А, класс, класс, how much? Клосс, бар с 3 п.м. А, Короче, в 3 часа ночи закрывается бар. Ну, здесь прямо ряд баров идет. То есть, вся эта площадь а, с левой стороны тоже у нас бары идут. А, пул, а, how no. а, Кстати, ребята, вот выбирайте, где пулы. За пул вы не платите. Потому что пул, по идее, должен быть бесплатный. И сейчас я вам сниму, покажу. Я на Новый год снимал. Вон момент. А, пок. Вот, чувак, на Новый год я был здесь просто И чувак жарил вот такую свинью В общем, можно попросить, он отрезает А, how much? How much? Да, ну One kilo, how much? No kilo? Не понимает, в общем, он не понимает Ну, в общем, он а, свинью, но на Новый год он ее всю продал я пока прошел в одну сторону, потом возвращаюсь обратно, у него уже все, говорит, нету больше а, свинины. И в итоге, короче, я так и не боял у него. Еще раз говорю, а, тайцы любят свинину. Вот мне, вот, мне вот, скорее всего, вот старенькая, это, вот, скорее всего, хозяйка. А все остальные у нее служащие. россия Рася. Расим, ты из России? Я говорю, да, я из России. В общем, фики обулики. Туриста нету. Они вас будут сейчас вне сезон вылизывать и облизывать. Так что сейчас посидим и пойдем дальше. И я вас ну, покажу. Потому что а, позади меня, в той стороне, а, там надо выйти на дорогу и пойти по дороге. Там также есть бары. И потом мы обратно вернемся с вами, как вот я камеру веду, обратно вернемся на вторую линию, только чуть левее от этого места. Ну и, наверное, по пути зайдем на Волкинг-стрит, посмотрим, какая там движуха у нас. Потому что ребята просили, сними Волкинг-стрит зайдем, посмотрим. В общем, девчонки мальчишки, заказал себе бокальчик виски, ну, сансонка обычный. Подошла старая тайка. С правой и с левой стороны по молодой серии напротив старенькая. И начала меня забалтывать. Что-то на тайском. Пока я сидел, пил виски. Ну, не виски, а ром. А, тайка что-то там ля-ля-ля. Я что-то головой случайно кивнул. Слышу, одна подскочила, закричала от радости, побежала. Я уже сообразил, что меня тупо разводит на... Короче, чтобы я купил тайкам а, коктейли. Ну, вот там... Я говорю, стоп, бабуля, ты ошиблась, никаких коктейлей никому покупать я не собираюсь Я себе купил виски, я его выпью и пойду дальше Вот она тайская улочка, улочка И сейчас начнутся такие же бары, то есть там более такое центровое место а Здесь, хотя в принципе то же самое, просто чуть подальше от моря, ну то есть подальше от второй линии Не от моря, от второй линии подальше Здесь прям такая тайская жизнь кипит своим чередом, неспешным. Но в основном здесь проживают европейцы. На третьей линии, на второй, вот в таких улочках, снимают жилье, покупают себе жен тайских и живут с ними. Вот, видите, зазывают. 60 бат, 60, 60 бат. Да. Бар, потому что бары сами, как видите, пустые, вообще никого нету в барах, туристов нету, все скучают, все без работы. И поэтому, поэтому, ладно, в следующем видео скажу вам, каком-нибудь из следующих видео скажу. В общем, мы сейчас доходим а, прямо туда, туда, до дороги, где мы палец, вот туда доходим и идем направо. Тайки сами бильярд гоняют. А, бесплатный пул, сразу пишут в баре. Ну вот справа, с правой стороны вот написано. Припул, то есть можно бесплатно, ну как бесплатно. Если вы что-то себе заказали, а, вы можете, естественно, поиграть бесплатно очень много баров продается